Кто это может быть? Сейчас гляну. О, посылка Доминику Диоптевичу от друзей. Ух ты, посмотрим. Дорогой друг Доми, Ждем тебя на том же месте в тот же час. Как обычно, от нас для тебя полезный подарок. Так-так? Ух ты! Ну так это же здорово! Нужно скорее собираться! Пусть все ваши надежды и ожидания совпадают с увиденным настоящим. Оптика дом. Домашний подход к вашему зрению.